Поэтому торопиться не стоит действительно. Это важный вопрос. И если вы его решите, вы решите и свою сверхзадачу в этом, в этом мире. Решу, знаю. Да? Однозначно. Встретимся, через год поговорим. Ассоциативно да. да. напомнила. Может быть, все видели фильм Матрица, когда.